После потери в СУ и боевиками нацбатов контроля над большей частью Мариупольского морского порта ситуация для них серьезным образом осложнилась. Остатки украинских вооруженных формирований были вынуждены бежать в направлении комбината «Азовсталь», где продолжают оставаться как боевики, так и по данным некоторым данным иностранные наемники и инструкторы. Участники операции по освобождению Мариуполя отмечают, что потери боевиков на «Азовстале» за последние дни существенно выросли вследствие применения по их выявленным позициям различного рода тяжелых вооружений с боеприпасами в ночное время суток боевики азова запрещенный в рф экстремистской организации пытаются пробираться в кварталы города удается это небольшим группам для предотвращения такого рода вылазок используется обновленная тактика с полным контролем выхода в села территории комбината в частности под полный контроль взяты мостовые переходы через реку кальмиус как отмечают сами освободительные войска боевики все чаще стали укрываться в подземных сооружениях на территории комбината. Там имеются бомбоубежища, построенные еще в советские годы, а также подземная инфраструктура для размещения, например, генераторов. Причем сообщается, что подземные коммуникации никто штурмовать не собирается. Основная задача состоит в зачистке того, что находится над землей на крупном заводе. Для уничтожения боевиков, укрывающихся в подземных коммуникациях, есть специальные средства, которые будут применяться, если те решат остаться там навсегда. Тем временем стало известно об освобождении российских и азербайджанских моряков торгового судна, которые практически все последние недели находились в заложниках. Ранее сообщалось о том, что российские войска и подразделения НМДНР вошли на территорию Мариупольского морского порта и заняли большую его часть. По последним сведениям, успешное продвижение проведено со стороны населенного пункта Покровская, через которое еще пару дней назад из города пытались выбраться украинские боевики. Вместо деблокирующих отрядов в районе Покровского, на которые так надеялись украинские вооруженные формирования в Мариуполе, их ожидали русские танки. Между тем, капитан торгового судна рассказал военному корреспонденту Семену Пегову о том, что они могли бы сами выйти из порта Мариуполя. Но украинские военные заминировали акваторию, что привело к тому, что судно более 45 суток простояло у причальной стенки. А экипаж подвергался серьезнейшему риску. Один из членов экипажа рассказал, что украинские солдаты пришли к нам на борт, положили на пол, забрали всю технику, телефоны, ноутбуки, документы, зачем-то забирали. Наших военных мы встречались с распростертыми руками. Освобожденные моряки рассказали, что в порту Мариуполя фактически в заложниках находились экипажи как минимум шести судов.